Здравия, друзья, с вами на связи Залевский Денис. И давненько, значит, я не записывал видеоролики, Все как-то так складывалось, то другие занятия, то поездки. Вот. И сейчас, в общем, пришло время, дошли у меня, наконец-то, руки записать продолжение моей истории с Тиньковым. Как многие из вас уже видели, кто-то не видел на моем канале, правец Залевский, есть моя онлайн-история. Сейчас я покажу. Вот мы видим, если пролистаем вниз, вот моя, моя онлайн-история. И тут подробно, вот сейчас я на не нажму, подробно я по, значит, поступлению информации, да, поступлению повесток сюда мои ответы, когда у меня появлялись на эти повестки в виде документов, я это все дело озвучивал, читал под видеозапись и все это дело выложено у меня вот здесь у меня на канале и называется плейлист "Моя онлайн история". Вот. начинается она с того, что я отменил судебный приказ. Видим видео, которое Тинькоф подал на меня да, в мировом суде. Потом Тинькоф подал уже иск в городской суд, в Тайшетский городской суд, и я регулярно получал суда повестки. На повестке я писал документы различного рода и на само судебное заседание я не являлся, то есть за час до заседания я относил документы, сдавал в канцелярию, получал на своем экземпляре штампик, что у меня приняли, да, данные документы и спокойно удалялся домой. Вот и к чему все это дело привело, то есть кто видел мою онлайн историю, да, то для них уже они в курсе да, о чем речь будет сейчас завершение да, концовка к чему все дело пришло кто не видел можете либо под этим видео пройти по ссылке там будет эта ссылка на моя онлайн история она так и подписана либо связаться со мной по контактам я вам скину документы которые я туда отправлял скину видео также если потребуется. Либо просто можете набрать в Ютубе «Правовед Залевский», зайти на мой канал и найти плейлист под названием «Моя онлайн история». Ну и так, сейчас я рассказывать уже не буду да, о том, что я вот здесь сделал, потому что это все озвучено вот в этих видеороликах. А сейчас мы просто с вами пройдем, зайдем на сайт суда. Так, вот он, сайт суда. Сюда. Я объясню вам, что же произошло. Поиск информации по делам. Ввожу свою фамилию, ввожу номер дела. Нажимаю «Найти». Видим. Категория Иски о взыскании сум по договору, займу кредитному договору. Истец Тиньков Банк, Ответчик Залевский ДА. Нажимаем вот на номер дела. Видим, да, что решение. Иск заявление жалоба удовлетворен. 27.05.2016. Нажимаем: вот видим судебные акты, да, решение. Нажимаем на само решение. Начнем с него, да. Видим в этом решении, что секретаре там такая, такой то да, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Восточный экспресс-банк». То есть, видим, да, уже несовпадение. То есть, у меня был суд с Тиньковым. Тут фигурирует Восточный экспресс-банк. Соответственно, ко мне он отношения не имеет. Далее смотрим. Ну вот, например, тут видно, да? Видим об ее прав. То есть это об ответчике пишется. То есть ее. Была какая-то женщина. Вот, была вынуждена оплатить страховую премию. И так далее. То есть, видим, да, что это решение какой женщ... по какой-то женщине э, с Восточным экспресс-банком. Э -э, это дело мы уже поняли. Да? Что решение не соответствует, которое тут прикреплено, да? что оно тут просто для видимости прикреплено, оно не соответствует содержимого. Нажимаем на номер дела и у нас высвечивается такая картинка, что мы можем посмотреть движение дела. Вот и смотрим. 15 числа был подан иск, переданы материалы в судье, потом иск заявления принят к производству 18.03. Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству. Вынесено определение назначения дела к судебному разбирательству. Это все 18.03 было произошло. Потом видим, что 05.04 было назначено первое судебное заседание. Я на эту дату получил повестку. На эту повестку я отправил судебный пакет первый, наш правовед Сибирь, который мы используем. И заявление о недоверии суду. Видим результаты, результат события. Заседание отложено, иные причины. Потом я получаю повестку на 18.04, отправляю туда запрос полномочий у судьи, чтобы судья подтвердила мне свои полномочия, подтвердила мне, что она не выходила, что она то есть, является гражданкой Российской Федерации, что она может быть судьей и так далее, что она выходила предоставить документы, что она выходила из гражданства СССР и так далее. Вот. Видим, да, опять заседание отложено, иные причины. Видим, так, на 28.04 следующую повестку я получил. На нее я отправил отзыв на иск и заявление об исключении ненадлежащих доказательств из материалов дела. Потому как банк Вместе с иском да, предоставил в суд все документы в копиях. То есть не было ни одного оригинала. Только копии. Соответственно копии не могут являться надлежащими доказательствами. Опять видим неявка ответчика уже написана. Хотя я не являлся вообще ни разу туда. Потом опять видим, что на 13.05 было назначено судебное заседание. Рассмотрение дела начато сначала. Видим изменение основания или предмета иска увеличения размера исковых требований. Чтобы вы понимали, вот эта вот формулировка означает, да, что банк изменил сумму иска, то есть увеличил сумму иска ко мне. Соответственно, если изменена сумма иска, это уже новый иск. То есть старый иск, по которому вот это вот все дело двигалось, он уже не актуален был подан, я так понимаю, новый иск из этой записи. То есть, что я могу понять? Соответственно, на почту я себе ничего не получал. То есть, ни на какую, да, ни на электронную, ни на такую. Никаких писем. То есть, я, соответственно, должен был получить уведомление о новый иск от банка с новыми суммами, с новыми требованиями. Этого ничего сделано не было. А в ответ на этом мной было послано заявление о моральном вреде в Тайшевский суд. Я со своей супругой Светланой заключили соглашение, где взяли за основу прецедент мировой практики, где в Америке жена курильщика подала в суд на компанию табачную, да, там Альбора, по-моему, что человек умер от рака легких это зависело именно от того что курил он эти сигареты вот. и выиграла там что-то 27 что ли миллиардов долларов честно уже не совсем точно помню сумму так. и <coughs> взяли мы за основу эту сумму да как оценка минимальная оценка жизни человека и оценили свои жизни жизнь каждого из нас в 30 миллиардов долларов ну, соответственно, почему нет, да? Вот, и на основе данного соглашения я предоставил там нехитрые расчеты в суд, с учетом того, что я прожил 100 лет, разделил это время на секунды, и получилось, что моя секунда в рублях стоит, секунда моего времени стоит 642 рубля. И я в суд написал заявление о моральном вреде, где все это подробно описал, что если все таки да судья вот так настойчиво хочет меня видеть которая даже не предоставила мне ни по, ни по одному контакту который я там указывал ни по электронной почте ни по обычной почте ни по телефону мне не позвонили не пригласили в суд прийти знакомиться да, с документами подтверждающими полномочия судей если все таки так настойчиво хотят меня видеть да то я могу к ним явиться но они должны учитывать что мое время, потраченное на это, им придется оплатить моей супруге. Вот. И написал также, что все вот это вот написание всех документов от начала до самого процесса и до данного момента заняло у меня 8,5 часов моего времени. Написание, там, отвоз в канцелярию суда и так далее. И по деньгам это получилось там около 15 миллионов. То есть я уже могу затребовать с них эту сумму. Но этого не стал делать. А просто предупредил, что в случае желания видеть меня да, в суде, то как бы, чтобы они имели в виду, что им придется оплачивать эту сумму. После этого на сайте суда где-то около полугода вообще не было никаких записей. Там появилась запись, что вынесены заочное решение по делу и иск жалоба удовлетворен. То есть ну, мы видели уже с вами, да, какое, там, какое решение вынесено и в чью пользу оно удовлетворено. Вот. Ну, если вы обратитесь ко мне в личку, я вам скажу еще несколько моментов, которые я в видео не озвучивал. Ну а так вот, в принципе, все. Также еще могу показать скриншоты. То есть обращаю ваше внимание, да, друзья, что когда началось все это дело, у меня была просто твердая уверенность в своей правоте. Потому что я изучил материальную часть, я понял, да, что я ничего банку не должен. И любой из вас, да, кто там взял кредит, то есть не обязан его отдавать, потому что вы уже произвели сделку мены, вы обменяли свой кредитный договор равно кредитный, э, кредитный договор да, равно вексель. То есть э, ценная бумага. Вы обменяли свой вексель, ценную бумагу на рубли, на билеты Банка России. То есть и эта сделка мены также была неравнозначна, потому что ваш кредитный договор, ваш вексель, он обеспечен э, вашей интеллектуальной собственностью, вашим каким-то имуществом там, и так далее, вашей подписью скреплен. Взамен вы получили билеты Банка России, которые не обеспечены вообще ничем. То есть, ну просто вообще ничем не обеспеченные бумаги. Даже которые не, не имеют даже не ценные бумаги, а просто билеты. Понимаете, то есть билет это э, документ строгой отчетности. Потому что на нем есть номер, серия номер. На нем отсутствует подпись кассира, подпись э, управляющего там этим банком и так далее. Если вы посмотрите на доллар, то на долларе вы увидите подпись кассира и подпись э, управляющего. Э, Более-менее уже как бы бумага да, э, приближенная к действительности. Ну а билеты Банка России это просто фантики. Если вам интересна данная информация, вы можете найти ее на моем канале в разделе «Деньги, банки, кредит», «Семинары», «Вебинары». Мы подробно там об этом рассказываем. Также можете связаться со мной по контактам, которые указаны под видео. Я всегда открыт к общению, проконсультирую, расскажу, дам первичную информацию. Ну, а чтобы все лучше усвоить, однозначно рекомендую смотреть семинары, вебинары. И для начала, если вы вообще не владеете никакими знаниями в этой области, фильм «Деньги, банки, кредит». Там подробно все это объясняется. Ну, и в конце, так сказать, на закуску покажу скриншоты, которые я делал с сайта СУДА. Так, сейчас мы их найдем. <связывая> вот они <связывая> я не знаю насколько тут будет вам видно вот но допустим если там увеличить, остановить и так далее ну, вот сделан скриншот сейчас я его на весь экран сделаю Вот видим на скриншоте дата 28.06 и смотрим что на эту дату на скриншоте назначено судебное заседание на 13.05 и никаких записей не имеется. Вот. 28.06 отобразилась у меня дата на компьютере, когда я делал скриншот данный. Вот еще раз может быть. Так, дело. Вот. Вот тут вот видно 28.06 мелко, конечно, видно. Я когда делал эти скриншоты, я вообще не предполагал, что они могут сыграть какую-то роль. Ну, как видим, так получается, да, что, ну, в принципе, рассмотреть можно. То есть, видим, да, что на 13.05 было назначено судебное заседание, никаких записей нет, а на дворе уже 28.06, то есть, ну, прошло там полтора месяца, да, никаких записей не было. Закрываем значит, этот скриншот. Открываем следующий. Тут мы видим, что у нас. Ну он сделан был там еще буквально через полтора месяца. Что у нас появляется запись. Что вот у нас 13.05 прошло рассмотрение дела. Значит, сначала. Что изменен. Увеличение, иска, увеличение суммы исковых требований. И идет у нас вынесено заочное решение. 27.05. Ну, как мы видели с вами, да, на предыдущем скриншоте, что 28.06 тут было пусто. То есть нальцо, фальсификация, подделка. Там, и так далее. Судебных актов. И так далее, друзья. До сих пор на сайте приставов. У нас что сейчас? 29 октября 2017. На сайте приставов ничего не появилось по данному поводу. Все это дело так и висит. Ну, скажу так, что я считаю свою цель достигнутой. То есть я сделал так, своими действиями отбил у банка, у суда желание со мной возиться, тягаться да, и истребовать, пытаться получить у меня какие-то деньги. Я, реш... Я считаю, что это выигранное дело. Я реш... считаю, что э, это результат. Если кто-то не согласен, то пожалуйста, также можете высказать свое мнение в комментариях. Но по большому счету это выигрыш, потому что у приставов ничего не появилось. Никто с меня ничего не требует. Что и требовалось доказать. Ну итак, друзья, благодарю вас за внимание. так отняло у вас чуть больше времени, чем планировалось. Ну вот, уложились мы в 20 минут. Подписывайтесь на канал. Следите за развитием событий. Будьте всегда в теме. Изучайте информацию. Очень много информации находится в свободном доступе. Также рекомендую посмотреть на моем канале правец залевский рекомендую сейчас вернемся обратно рекомендую посмотреть историко-правовые вебинары сейчас мы их найдем где они у нас тут находятся вот история и право а на данный момент тут 7 видео еще у меня имеется на компьютере два, значит, две записи, которые нужно обработать и выложить. У меня поэтому пока еще не хватает времени, чтобы это сделать. Но это обязательно я сделаю. Вот. И эти вебинары мы записывали с человеком, который имеет высшее, высшее образование в области истории. Он историк, значит, получал образование еще в советское время. И много э, фактов э, мы с ним скрыли. То есть никаких домыслов, никаких там, э, там не знаю, баек, там, сказок и так далее. Только факты. Я поэтому назвал этот плейлист ⁇ История и право ⁇ То есть тут присутствуют только исторические и правовые факты. Э, в какой момент времени, какие действия определенными людьми, э, стоящими у власти, производились что нарушалось ими и к чему в итоге мы пришли то есть посмотрев этот плейлист вы в принципе сложите для себя целую картинку всего происходящего с нами в данный момент да? то есть с чего все началось и к чему это все привело в итоге И у вас появится понимание как можно отстаивать защищать свои права и насколько они у вас обширнее, чем может показаться на первый момент. Вот. Ну и так, на этом я с вами прощаюсь. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.